Mm-hmm. Uh -huh. Маленькая, сгорание. Отлично. Так, где деле теплота сгорания у нас всегда паста на указана веществ. А как мы железо сгорания обозначали? на Нет. Маленькая Отлично. Так, окей. Быстренько заводах и так далее. Наверное, все вы слышали выражение двигателя внутреннего сгорания. Так, двигатель внутреннего сгорания, что это у нас? А у нас это. это у нас у -у -у. двигатели а на автомобиля, можно сказать, да? Так, они работают с помощью бельсинов, мы с вами говорили вчера, и еще с помощью дизеля. Есть такие виды, да? Так, теперь, когда мы сжигаем, Вензин мы получаем, что? Тепловой энергии. И с помощью тепловой энергии у нас передвигается вензин раз, два, Понятно? Да. Давай, дальше. Действительно. Ведь топливо сгорает внутри этого двигателя, вследствие чего выделяется энергия. Поэтому и будет посвящен наш Бог. При горении топлива происходит выделение углекислого газа состоит из двух атомов кислорода и одного атомов природа. Для того, чтобы эти атомы соединились в молекулу треотаксовых работу, как и для любого другого действия. Поэтому при сгорании топлива выделяется энергия. Так, смотрите. Телефон убери. Так, при сгорании топлива у нас обязательно выделяется что? Энергия. Так, значит, при сжигании Тофлева, мы получаем определенное количество энергии, но плюс определенное количество энергии у нас мы еще теряем. А куда это у нас уходит? Возу. Возу. Возу. Возу. Возу, то есть за окружающую среду. Возу. Понятно? Возу. Так, так. Возу. это имейте в виду. Почему? Потому что у нас следующий параграф и об этом. Понятно? Подробно уделить в оемкости экспериментально количество 1 а и воводок, всего, вот смотрите. Помните, у нас э, в книге была таблица. Если не ошибаюсь, таблица 7.1 на странице 30. Да? 8? А 8, 1, на странице 34. Э, так, да, там мы э, с, с вами видели постоянный... Дальшая тема у нас с вами закон сохранения и превращения энергии. Так, если вы помните, в 7 классе мы с вами проходили на про закон сохранения энергии. Так, какие виды энергии мы с вами в седьмом классе проходили? Отлично. Так, а сумма этих энергий какую э, нам энергию дает? Нет. Не тепловую. Про тепловую энергию мы с вами в 7 классе вообще не проходили. Мы с вами проходили только механическую энергию. Так, значит, сумма потенциальной и кинетической дает нам полную механическую энергию. Так, что это нам э, доказывает? Что сумма этих энергий всегда равняется константно. То есть, например, давайте возьмем, э, представьте, можно? Так, взял пенал. Представьте, что это у нас э, земля. И она стоит на, на некоторой высоте. Так, какая энергия есть у вот этого тела? Данная данное время, потенциальная. Потенциальная, почему? Есть высота, отлично, формула MGH, правильно? Так, нет киетической энергии, почему? и Правильно, самое главное, нет скорости. Так, теперь, опускаем, она падает. Какая энергия уменьшается при падении? Уменьшается, потенциально уменьшается, а кинетическое увеличивается. Так, Но сумма у них все равно остается по 100 января. То есть вначале было потенциальное максимум, кинетическое было минимум. А когда уже на земле, наоборот, потенциальное минимум, кинетическое максимум. Просто они с одного вида переходят на другой вид. Сумма да. все равно здесь не меняется. И сегодня у нас с вами то же самое закон сохранения энергии, но какой энергии? Тепла, горячего. Понятно? Так, например, Асад Бек, да? Так, смотрите, представьте, я холодное тело, то есть мне холодно, а он горячий, да? И он мне будет помогать, то есть он что будет делать? Он будет передавать свою теплоту. То есть я буду его обнимать. Правильно? Так, да. значит это у нас какой вид теплопередачи? Потенциально. Теплопроводность. Отлично, теплопроводность. Так, значит он передает свою теплоту мне. Но это о чем говорит? Он теряет теплоту. Так, да. можем ли мы сказать, что у него теплота, энергия, то есть исчезла? Нет. Нет. Значит что случилось здесь? О, Отлично. Значит, просто энергия передается с одного тела на другое. Если взять теплоту, которую он мне дал и теплоту у него, которая осталась, если взять сумму, значит, типа, то, что делается здесь? Соколад. Просто передает он по другому. Понятно? Так, а если наоборот. Я горячий, он холодный. Происходит что? Обратный. А то, он. Он. то есть теперь я передаю он Понятно? Это если на что закон, закон, линия энергии. Спасибо. Так, теперь у нас еще по физике а, есть а, такие случаи. Так. так, пусть это у нас будет 20 градусов. холодной воды мы перелили и какое количество холодной э, горячей воды мы перелили мы не знаем Так, для того, чтобы найти точную температуру, нам нужно знать 1200. Так, давайте с вами э, сразу посмотрим упражнение. Открываем упражнение на странице 39. Упражнение 4. Открылись? Так. Давайте смотрим. Вместе первую задачу. Боку э, массой 1 килограмм, взятой при температуре 20 цельсий. Так, значит, пишу добро. Так. Так. 1 можно приравнять на да? Q2. Пусть Q1 это у нас будет холодная вода, Q2 будет горячий. Так, M1 C дельта Т1, m 2 С дельта Т2. Приравниваем, да? Мы с вами эту формулу проходили, Понятно? Так, можно ли сразу сократить? Да. Почему? Да. О, почему Два градуса, да? дай правильно, да Два градуса. Один. Да. Да. Да. Да. Да. Да. систему Си. Так, сколько это у нас будет? Четыре целых Да. Да. Так, и да, на анализ Так. Делим Вода на Так, значит место Так, теперь дальше решение удалось. Так. С равно. Так, Q у нас сколько? Так, тебе так удобно. Ладно, надо без проблем. Так, дальше. Окей. Okay. Так, делим на что? А, да? Здесь, как считаете, да? правильно. Так, а ты с вами сократил там, да? Так, окей. В чем измеряется у нас? Теплоемые. Ага. Так, правильно. Можно ли еще? Этот ответ. Написать еще по-другому. Как? 20 правильно. Килограмм. Умноженное на... Да? Все, отлично, спасибо. А есть так. Все? Так. Есть вопросы по этой задаче? Нет. Все в да? да? Так. Так. да? Так. И свое упражнение четвертое.